Привет, друзья! Это Автоньюз.ua Мой авторский YouTube проект о главных автомобильных событиях прошедшей недели. Здесь я, как всегда, расскажу вам о новостях, которые привлекли мое внимание больше, чем другие. И поделюсь с вами мыслями о каждом из них. И все это очень субъективно, доступно и по возможности кратко. Ведь я уважаю ваше время. Поехали! Утро вторника, 16 февраля, у самых активных водителей, адвокатов, журналистов и автоблогеров Украины началось у стен Верховной Рады. Даже несмотря на то, что вся площадь предварительно была специально завалена снегом высотой в полтора метра по избежание массовых скоплений, все несогласные с законопроектом 2695 пришли отстоять мнение большинства украинских водителей и не допустить расширения полномочий полиции в день его голосования. В результате законопроект 2695 был все-таки принят, но с учетом некоторых спорных правок, а именно профилактических и беспричинных остановок не будет. Безосновательный осмотр автомобиля, он же обыск, также был исключен. Водитель не обязан передавать документы в руки полицейскому, а только предъявить их до полного ознакомления. Полицейских также не наделили полномочиями запрещать водителю выходить из автомобиля. Никаких засад в кустах и скрытой фиксации нарушений скоростного режима не будет. Такие действия предусмотрены только в зоне действия, предупреждающего знаков, даже для фантомных патрулей. Несмотря на все споры в комитете, петиции и акции автомобилистов по всей Украине, все-таки появились моменты, так или иначе расширяющие полномочия полицейских. Во время остановки водитель транспортного средства обязан держать руки в поле зрения полицейского. В то же время, в случае невыполнения данного пункта, никакого наказания не предусмотрено. И как полицейский будет расценивать жест водителя, когда тот, допустим, решит почесать ногу, неизвестно. Для того, чтобы хоть как-то оправдать лень сотрудников патрульной полиции при использовании радаров Трукам без треноги, а исключительно с рук, что противоречит как 40-й статье закона Украины на нацполиции, так и официальной инструкции прибора, принятый законопроект 2695 теперь позволяет использовать прибор для измерения скорости автомобилей Трукам в ручном режиме. Осмотр водителя на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов может проводиться теперь без присутствия свидетелей. Достаточно видео за записи из бодикамеры полицейского, копия которого впоследствии будет приобщена к делу и направлена в суд. Полицейские и инспекторы по парковке теперь могут использовать любую фото-видеотехнику для фиксации факта нарушения и последующей эвакуации транспортного средства. Далее. Штрафы за нарушение правил дорожного движения вырастут. А именно. Штраф за превышение скоростного режима от 20 до 50 км в час увеличен до 340 гривен, а за превышение скорости более чем на 50 км в час штраф составит 1700 гривен. Штраф за оставление места дорожно-транспортного происшествия увеличен с 255 до 3400 гривен. С лишением права управления транспортным средством на срок до 2 лет. По решению суда. Штраф за управление или передачу управления транспортным средством лицом, не имеющим права им управлять, также увеличен с 510 до 3400 гривен. А повторное в течение года грозит штрафом в размере 40800 гривен. С лишением прав на срок от 500 до семи лет и возможным временным изъятием транспортного средства. Штраф за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии увеличен до 17 тысяч гривен за первый случай и до 51 тысячи гривен с лишением водительских прав на 10 лет за второй. В случае третьего инцидента горе водителю грозит конфискация автомобиля. Кроме этого, до 510 гривен повышаются штрафы по данным пунктам. В случае непредоставления преимущества скорым и другим аварийно-спасательным службам, штраф теперь будет составлять 680 гривен. Штраф за создание аварийной ситуации 3400 гривен. Пешеходов и велосипедистов также могут оштрафовать на 255 гривен за переход дороги в неустановленном месте господин Геращенко сразу после голосования сообщил что благодаря этому закону смертность на дорогах украины снизится на 10-15 процентов забыв при этом упомянуть запланированный доход как от увеличения штрафов в казну государства так и личный доход полицейских которые будут продолжать решать вопросы на месте если бы господин Геращенко так сильно беспокоился за жизни граждан украины то данный законопроект должен был предусматривать уголовную ответственность для всех нетрезвых водителей а совсем не повышения ценника. При этом представители МВД категорически не желают вводить ответственность полицейским за совершение неправомерных действий в отношении водителей, которые регулярно происходит. Но руководство делает вид, что не замечает весь этот беспредел. Если сейчас это видео смотрят водители, которые уверены, что их это все не касается и что если не нарушать правила дорожного движения, то никаких вопросов со стороны патрульных полицейских к ним не возникнет, сохраните у себя это видео в закладках. А в конце этого года, напишите мне, изменилось ли ваше мнение. Но на всякий случай в описании к этому видео я еще раз продублирую телеграмм-группы активных водителей во всех городах Украины. И если вдруг вам понадобится помощь, вы всегда можете обратиться к ним как минимум за советом. Я напомню, что на протяжении нескольких недель на электронные почты всех депутатов приходили обращения от водителей со всей Украины об отмене законопроекта 2695. 3 февраля, в день несостоявшегося голосования, мы все были под стенами Верховной Рады. А уже 14 февраля провели всеукраинский автопробег несогласных с законопроектом. В таких городах, как Харьков, Краматорск, Кривой Рог, Днепр, Полтава, Киев, Славянск, Херсон, Винница, Тернополь, Мелитополь и Крапивницкий. Чем привлекли внимание многих водителей, не подозревавших, что же на самом деле таит в себе произведение авторов Бакумова, Неклюдова и Медяника. Совершенно не удивили средства массовой информации с текстами, как под копирку о необходимости принятия законопроектов. Единственный телеканал, который правдиво и достаточно подробно рассказал его скрытую суть, состоящую в расширении полномочий прав полиции, это телеканал ICTV. Сразу после голосования народный депутат Александр Куницкий подошел к заместителю главы департамента патруль полиции Алексею Белошицкому, который выглядел крайне напряженным и предложил тому выйти к людям, собравшимся у стен Верховной Рады, чтобы пообщаться по спорным моментам законопроекта. Белошицкий стал нервничать, тяжело дышать и отказывался общаться, так как ранее Куницкий сравнил всех его подчиненных с макаками. Там люди пришли по законопроекту, Нет, может, после, после рассмотрения. Того, вы назвали патрульных полицейских макаками, всех, я не хочу Я боюсь, что после этих слов после, со мной многие просто согласились. После согласят. того, как вы лично, как Народный депутат. Да. Назвали всех патрульных полицейских макаками. Да. Я с вами общаться не хочу. Хорошо, не со мной. Не со, я со мной. Я вас попрошу, с... меня... не, здесь Если вы не можете ничего сделать, просить. Вы в Верховной Ради. Здесь я, я могу вас попросить выйти к людям. Я твой отец. ...которые стоят на улице общаться, и объяснить позицию. Не того, со мной, как с людьми. С людьми, господин Павловичский, с людьми, макарами, с людьми, людьми. Не надо со мной. С людьми, которые пришли я по вашей повторяю. инициативе вам рассказать, я как работает того, ваша как полиция. Всех да, да со мной не надо. Макарами. К людям готовы жить? С... А с людьми? Да тут некуда уходить, это же не то пальто. Вы в Верховной Раде. Пришли люди с телом Верховной Рады по законопроекту 2695. Они хотят рассказать, я как работает объясняю, полиция. После того, как вы да назвали не, не. всех патрульных да? полицейских, не, не мократи, они... да. я да. с вами общаться, не, не собираюсь. Со с людьми. Вам ясно? Народы. Мне куда? ясно. Ясно? А людям мне. От я им куда? Я верху-то и ради, куда буду отходить от вас? Ну, такая себе стрессоустойчивость. От себя лично хочу поблагодарить всех, кто, несмотря ни на что, был с нами у Верховной Рады. Всех, кто принял участие в автопробеге и каждого, кто отправил обращение на электронную почту депутатов. Также всем остальным блогерам, которые уже очень давно занимаются ликбезом всех водителей Украины и показывают на своих каналах, как необходимо действовать при встрече, к сожалению, все еще безграмотными полицейскими. 18 февраля депутаты Верховной Рады наконец-то рассмотрели законопроект, предусматривающий льготную растаможку автомобилей на евро-номера, ввезенных в Украину до 31 декабря 2020 года. В результате стоимость растаможки таких автомобилей составит около 1000 евро. Теперь все, что необходимо сделать владельцам автомобилей на иностранной регистрации, так это заплатить штраф в размере 8,5 тысяч гривен и оплатить стоимость растаможки. Если же и такие условия не подойдут, то как вариант владельцы Евроблях смогут вывести авто за границу, но при этом на таможне необходимо будет заплатить штраф в размере половиной тысяч гривен. Стоимость растаможки рассчитывается следующим образом. Ввозной пошлины не будет. Акциз считается по формуле, которая учитывает возраст автомобиля, тип топлива и объем двигателя. 20 процентов НДС будет рассчитываться на акциз, а не на стоимость автомобиля. Этот проект закона был разработан парламентской рабочей группой во главе с народным депутатом Александром Ковальчуком, после чего был одобрен комитетом по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Верховной Рады. Однако, с некоторыми его положениями главы организации Автоевросила не согласились. В частности, отсутствие таких льгот на растаможку для автомобилей, которые были везены на территорию Украины после 31 декабря 2020 года. А также отсутствие льгот для ветеранов АТО, многодетных граждан и инвалидов. Именно поэтому в день голосования под стенами Верховной Рады собрались владельцы автомобилей на евро-номерах. Я знаю, что этот проект смотрят владельцы автомобилей с пока еще не регистрации. Напишите в комментариях, довольны ли вы этой договоренностью и что планируете делать с автомобилем? растомаживать или вывозить за пределы Украины? В Украине наконец-то появился бесплатный сервис, позволяющий моментально связаться с владельцем любого автомобиля. Наверняка у каждого водителя и не раз возникала необходимость срочно сообщить какую-либо информацию владельцу другого личного транспортного средства. Возможно, вы стали свидетелем мелкого ДТП на парковке супермаркета и хотите уведомить об этом водителя пострадавшего автомобиля. Или же вам заблокировали выезд, а номер телефона не оставили. Ситуации могут быть разными и до недавнего времени, зная лишь госномер автомобиля, не было никакой возможности оперативно связаться с его водителем. Но все изменилось с появлением чат-бота CarGram UA, с помощью которого вы можете отправить любое сообщение владельцу автомобиля через мессенджер Telegram, зная только лишь госномер транспортного средства. Новый чат-бот был разработан по инициативе общественной организации «Киев Автомобильный» и общественного движения Водителей Украины». Для его использования достаточно быть зарегистрированным в мессенджере Telegram. Ссылку на чат-бот я оставлю в описании к этому видео. Или можете поставить это видео на паузу и самостоятельно найти его по этому имени. А для регистрации достаточно лишь предоставить свой номер телефона. Главная идея бота заключается в том, чтобы предоставить всем желающим возможность отправить сообщение владельцу автомобиля, если известен только его госномер. В ближайшее время инициаторы проекта планируют провести ряд встреч с представителями Киевской городской администрации, национальной полиции и МВД Украины по дальнейшему развитию проекта, чтобы впоследствии добавить возможности Возможность получать уведомления об эвакуации автомобиля в реальном времени, поступление штрафов за превышение скорости и просрочки срока действия полиса обязательного страхования. Пользование ботом абсолютно бесплатное и аналогов в Украине у него нет. В первый же день запуска я стал его использовать, поэтому, девушки, при необходимости вы всегда можете связаться со мной таким способом. Вместо сердечек на капоте и помады на зеркалах. Верховная Рада Украины поддержала изменения в закон Украины о дорожном движении. Теперь водители могут предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования полицейскому через приложение Д. Ранее юридическая сила этих документов определялась исключительно постановлением Кабинета Министров. И даже несмотря на это, были случаи, когда полицейские считали это отсутствием документов и составляли постановление на водителей по части 1 статьи 126. Кроме этого, Теперь с помощью приложения DIA будет возможно обменять удостоверение, выданное впервые. Обменять удостоверение в случае его непригодности. Обменять удостоверение в случае изменения персональных данных. А также восстановить утерянное удостоверение. Но это не отменяет необходимость предъявления медицинской справки, которая позволяет управлять транспортными средствами для получения водительского удостоверения. Получить заказанное через Ди водительское удостоверение можно будет без очереди в сервисном центре МВД. Также электронная версия сохранится приложений. Закон вступит в силу сразу же после его опубликования. За первый день работы единственной камеры в Украине, в Киеве, на бульваре Дружбы Народов 36, которая с 15 февраля, помимо нарушения скоростного режима, начала фиксировать стоянку, остановку и выезд на полосу общественного транспорта, было составлено 385 постановлений. Причем ее работа была анонсирована за неделю до запуска, и даже эта информация была не услышана водителями или же просто проигнорирована. Поэтому я и рекомендую всем зрителям подписаться на этот канал и быть в курсе самых актуальных автомобилей и мобильных новостей. Зима еще не закончилась, но уверен уже многие водители обратили внимание на состояние дорог, которые вроде совсем недавно были отремонтированы. Так в Киеве по всему Оболонскому району уже невозможно проехать, при этом ни разу не сказав слово блин через ядь. В Харькове новая дорога на Алексеевку с гарантией в 12 лет. Внезапно стала похожа на дорогу Днепрокременчу кременчу 12-летней давности. То ли так сработали новые технологии, то ли открылся пространственно-временной контину. Водители понять не могут. А какая ситуация? с новыми дорогами в ваших городах напишите в комментариях для борьбы с пробками в киеве привлекут искусственный интеллект так все же нормально, вроде переизбрали. Об этом заявил глава научно-технического совета Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Петр Оленич и сообщил, что разработка системы для Киева уже началась. И этот проект намерена поддержать крупная европейская компания, специализирующаяся на внедрении системы оптимизации трафика в крупных городах. Я очень надеюсь, что разработчики искусственного интеллекта не уволятся, как только получат информацию о качестве дорожного покрытия и пропускную способности столичных дорог. Mercedes-Benz отпраздновал очередной юбилей. С конвейера завода в Зиндельфингене, Германия, сошел 50-миллионный автомобиль знаменитого немецкого бренда. К этому результату компания шла 75 лет. Юбилейным стал первый экземпляр нового Mercedes Maybach S-класса. Новый Майбах будет доступен с 4-литровым битурбомотором V8 мощностью 496 лошадиных сил, дополненным 48-вольтовым стартер-генератором, выдающим дополнительные 21 лошадиную силу. В версии S650, Будет оснащена 6-литровым двигателем V12 с двумя турбинами мощностью 621 лошадиная сила. А на отдельных рынках предложат подзаряжаемый гибрид. Его силовая установка состоит из 3-литрового рядного V6 и электродвигателя. Совокупная мощность установки 503 лошадиной силы. Уже буквально на следующий день после празднования такого события, та же компания Mercedes заявила об отзыве 1 миллиона 300 тысяч автомобилей. Причиной тому стала серьезная проблема. После аварии некоторые из них отправляют неправильные данные службам экстренной помощи, и те приезжают на неправильное место. Первый такой случай произошел еще в 2019 году, а после проведенного внутреннего расследования оказалось, что такая ситуация не единична. Отзыву подлежат ряд моделей, выпущенных с 2 2016 по 2021 год. Все владельцы получат уведомление от компании, которая бесплатно заменит программное обеспечение. Украинских владельцев Mercedes-Benz эта новость мягко говоря удивила, поскольку в нашей стране, как бы вы не сообщали свою локацию операторам экстренной службы Украины, те или приедут через пару часов, или потеряются где-то по дороге. Не знаете, как разъехаться на узкой дороге со встречным автомобилем? Вместо того, чтобы, как обычно, махать руками, мигать фарами и ругаться, водители в Киеве изобрели новый способ решения этого вопроса, поднимающий настроение на весь день. Детская игра «Камень, ножницы, бумага». Она же чувачи, она же Юзефа. Решит этот и все подобные вопросы без лишних споров. Попробую сегодня дома также решить вопрос с мытьем посуды. Как вы думаете, чем занимаются представители правоохранительных органов в Киеве в свободное время, помимо съемок видео для ТикТок? Отрабатывают удары на своем же коллеге в ближайшем же дворе. Что вы как вам такой дружный коллектив? Через несколько дней после публикации этого видео в сети, как обычно, появился Антон Геращенко И с максимально серьезным выражением лица сообщил, что, оказывается, это была не драка. Они просто дурачились. Каждый раз, когда замминистра выдает комментарий событий, где и так все предельно ясно, как минимум в одном ресторане восточной кухни становится чистой одна тарелка. Вы смотрели Автоньюз.ua, проект, существующий только благодаря вашей поддержке в виде лайков и комментариев. Поэтому не забудьте подписаться на этот канал, прожмите палец вверх под этим видео и оставьте в комментариях свое мнение по теме, которая особенно затронула вас в этом выпуске. А если вы хотите поддержать этот проект финансово, для его скорейшего развития, это номера карт, на которые вы можете отправить любую сумму в качестве доната. Их номера продублированы в описании к этому видео. Берегите себя, будьте внимательны за рулем, увидимся Через неделю. Пока.